Товарищи, меня зовут Абрикан, как уже Петр только что сказал, я еще являюсь активистом международной марксистской тенденции в России. Ну вот я бы хотел вернуться сейчас к основной теме митинга вот, про повышение заработной платы. Все мы знаем, что есть два способа повышения заработной платы. Это один коллективный забастовка и второй индивидуальный. Вот все рабочие знают, какой индивидуальный способ повышения заработной платы. Это выйти на овертайм, на сверхурочный, сделать больше нормы. И вот как раз о нем я бы сейчас хотел сказать. Чем, он имел, чем, плохо чем плохо индивидуальное повышение заработной платы? Ну, во-первых, оно плохо тем, что каждый час, который рабочий работает сверх 8 часов и сверхположного времени, это рабочее место либо его, либо его товарища. Потому что капиталистам будет необходимо меньше рабочей силы для, вас, для, для э, выполнения каких-то определенных норм работы, и, соответственно, будут увольняться люди. Это первый момент. Второй момент. Наша заработная плата определяется не только рынком труда, но и такой вещью, как стоимость воспроизводства рабочей силы. А стоимость воспроизводства рабочей силы, скажем так, при 48-часовой рабочей неделе, ну допустим, если человек выходит на овертаймы по субботам, но ну, она, в принципе, остается точно такой же. И реальная заработная плата рабочих при увеличении рабочего дня, Пускай даже индивидуального. Она на самом деле падает, а не поднимается, как бы это парадоксально ни звучало. Единственный наш выход это объединяться и сопротивляться. Спасибо.